Блять, теперь будут одни и те же карты кидать. <coughs> Что здесь, как мы горку забираем? Я слышу. Нет. Не успеем. Ебан, да. два. Че Может мне да. подойти? Тяжи под стоим. горку. Да не на, но уже не едем. А, тяжи под горку. Ебран в воде отстреливаем. Хотя ебран на горку. Так, вот Лансера можно вот сюда вот поставить. В уголок. Тут уж в уголок. Ух Я елку не пробил. ебр Эх, красиво! Как в ебли орудие okay. так, ребятки, 20 секунд, аккуратнее попадание На гусле. Арта, слушка сотная. Блять верхняя. Вардицы завалите. А. Не видно. Там стоит Ланчу, вроде бы дал Ща, ром еду, с тобой о да даром там ебрик там еба, смотри тебя же не видно подставляется, посередине стоит не он за камеру нет за рельефом что, уехал что ли, ебрик 30 хп от него стоял капо сзади выпал конечно Блять, миз. С той стороны пошел писухи. Надо как-то сюда поджиматься, горку забирать. ФВХ смотрит на меня. Хорошо. Так Джон, блядь, не видит, а? Я пошел на горку. Надо забирать его. Давай. Я пошел это защитить. Проходи, проходи. А Я, касается, касается. Касается. Я, су... Я встречаю ее. Ага, хорошо. Прям все. Хорошки плюху дам сейчас. Хорошо, ты Пришли шопной. Да, ты бля. Лиса разменяли, бля. На меня заигрался. Выбирай. <смех> Вовремя отъехал он, yeah. сука. Расписали. Зато убежал кто-то.